Три. Третье предложение. Мы не будем пить. Какое предложение? Время. Будущее. Отрицание. Не будем. Как будет? We will not.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 в английском языке, что вы, мы кратко скажем. You won't drink. You won't drink. Седьмое предложение. Я не буду пить. Какое время? Будущее. Не буду отрицания. Как сокращенно будет? Won't. I won't drink. I won't drink. Мое предложение. Катя не будет, будет пить. Какое время? Будущее. Отрицание. Если есть не будет. будет. Как Cat будет? Cat will not drink. Или сокращенно. Cat won't drink. Cat won't drink. Девятое. Собака не будет пить.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 Drink. Одиннадцатое предложение. Ангел. will not drink tea. Uncle will not Ангел. tea. Дринг. предложение тетя не будет пить сок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 Какое время? Будущее. Отрицание. Что будет? В гости может быть гост или уизите. Как скажем сокращенно? сопрощенном? Визите вонт дринг спрайт. Визите вонт дринг спрайт. Пятнадцатое предложение. Цветок не будет пить воду.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 Why? 17 предложение. Растение не будет пить воду. Скажем сокращенно. Plant won't drink water. Plant won't drink water. Восемнадцатое. Друг не будет пить чай. Сокращенно скажем. Friend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 Коля не начинает считать. Какое предложение? Настоящее. Отрицание. Как скажем? В расширенной форме. Ник does not begin to read. В сокращенной форме. Ник doesn't begin to read. Ник doesn't begin to read. Переходим к третьему упражнению. Третьему предложению.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 Директоре, директоре, does not begin to manage. Пятое предложение. Кот не начинает прыгать. Какое предложение? Время. Нас, настоящее. Отрицание. Как скажешь? Cat does not begin to jump. Cat does not begin to jump.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 to cut student don't begin to cut почему так? да потому что настоящее. да потому что отрицание не начинает student don't begin to cut 20 предложение коты не едят свежую рыбу какое предложение? Настоящее. не едят настоящие отрицание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 а потом добавлением отрицания нот don't или doesn't ну так же как в будущем мы изучали вопросительных предложений артикуляционных предложений там использовалось отрицание will not или won't здесь настоящий do not или don't или does not или doesn't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 Четвертое предложение. Коля не резал их бумагу. Время. Прошедшее. Отрицание. Коля не резал. Ник didn't cut their paper. Ник didn't cut their paper. Their that.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 Didn't go. Didn't go. Go. Ходить. Видите, глагол не меняется. To school. They didn't go to school. They didn't go to school. Десятый. Гость не гулял в лесу. Время какое? Прошедшее.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 как скажем? You didn't sleep. You didn't sleep. On the bed. On the bed. Д. Кончик языка к верхнему нёбу, к зубам туда. Bed. Попробуйте сказать. Bed. Bed. You didn't sleep on the bed. 18. -е. Папа не плавал на речке. Время. Не плавал. Прошедшее. Не плавал на речке. Отрицание. Как скажем? фаде didn't swim on the river. Father didn't swim on the river. 19 Моя сестра не отвечала на его, вопрос, на его вопросы. Время прошедшее. Отрицание, потому что не отвечала на его вопросы. Как сказать? My sister didn't answer at his questions.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 Neighborhood, neighborhood didn't see it. Didn't see it. Глагол сидеть не меняется. On the sofa. Neighborhood didn't see it. On the sofa. Кот не дремал в кресле. Время.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 Время прошедшее. Не спал в моей кроватки. Отрицание. Ян. Didn't sleep. In my little bed. Ян. Didn't sleep in my little bed. Д. Кончик языка к верхнему небу, ближе к зубам. Бэд. Двадцать четвертый.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 это э, настоящее время. Do not, don't, настоящее время. И doesn't, not, doesn't, not. Или doesn't, это настоящее время. И вот в прошедшее время, видите, что вот, сделал там предварительную пред, пред, чуть-чуть ошибочку. И в прошедшем времени отрицательное предложение формируется при помощи его частицы отрицательное времени. Did и not. Did not. Или сокращенно.